Всем привет! Осень – это время подведения итогов, а после этого смыть проливным дождем все неудачи и вдохнуть свежий воздух будущего. С тобой сегодня я, Камиля Харисова, и это «Свежие новости» от «Универ News. Наука в руках молодых. Все больше студентов становится мегагрантниками. Они встретились не зря, в КФУ открыли новые подходы к энергетике. Гарри Поттер и студент Казанского федерального. Великий волшебник заговорил на татарском. Конференция ⁇ Наука будущего ⁇ продолжает радовать интересными встречами. Сегодня состоялась встреча мегагрантников и представителей фондов в неформальной обстановки. Подробнее в следующем сюжете. В рамках второй международной научной конференции «Наука будущего» за завтраком в отеле «Хаял» прошла встреча мегаградников с руководителями фондов. Конференция началась со вступительных слов Андрея Фурсенко, помощника президента Российской Федерации. Представители фондов рассказали о своих программах и поддержке молодежи. Как выяснилось, для молодых потенциальных ученых существует программа Мой первый грант. Каждый год поступает до 7 тысяч заявок, из которых треть фонд пытается поддержать. Помимо этого, существуют гранты и для студентов других областей, а также для докторов опытных ученых. Во время встречи мегагрантники смогли задать волнующие их вопросы каждому руководителю фонда в уютной обстановке. Кстати, на встрече было сказано, что почти четверть участников программы ⁇ молодые студенты, аспиранты и кандидаты наук. А значит, что кадровый состав мегагранников претерпевает серьезное омоложение. Напомним, что конференция ⁇ Наука будущего ⁇ продлится до 23 сентября. Диана Интимирова, Руслан Уразаев, Универньюз. Наука не стоит на месте. В каждом уголке университета проходит настоящий мозговой штурм. Наша съемочная группа попала на открытие конференции «Новые подходы к энергетике» и выяснила, о чем размышляют именитые профессора с нашими студентами. 21 сентября начала свою работу междисциплинарная молодежная научная конференция «Новые подходы в энергетике». В ее открытии принял участие заместитель директора Департамента науки и технологий Алексей Антропов. Энергетика по праву является одной из самых актуальных тем современного развития экономики и общества. Развитие энергоэффективности, ресурсосбережения, альтернативные подходы в области энергобеспечения являются залогом устойчивого развития страны. Междисциплинарная молодежная научная конференция является уникальной площадкой для молодых ученых, которые имеют здесь возможности ознакомиться с самыми последними достижениями в области энергетики, узнать о современных направлениях ее развития. Также на конференции выступили именитые профессора известных университетов. Каждый из них стремился подчеркнуть свой уникальный вклад в научный форум «Наука будущего» «Наука молодых», а также открыть студентам Казанского федерального много нового. Я давно сотрудничаю с российскими учеными и могу с уверенностью сказать, что данная конференция открывает новые возможности сотрудничества, в том числе и с учеными Казанского федерального университета. Можно не сомневаться, что Казань – это настоящая жемчужина, и я искренне восхищен не только организацией форума «Наука будущего», но и достижениями Казанского университета. На несколько часов КФУ стал настоящей платформой для обсуждения широкого спектра отраслевых проблем. Несмотря на то, что ученые приехали в КФУ совсем недавно, они уже готовы поделиться первыми впечатлениями о форуме и работе старейшего вуза России. И здесь развивается такой комплексный так сказать, подход, здесь самые разные науки. Я думаю, что действительно, это вот и, и в дальнейшем он выйдет, ну, по крайней мере, в пятерку, кто уж лучших в стране, он точно входит и, и будет входить. Стоит отметить, что в программу конференции вошли такие актуальные темы, как химия и биология для энергетики, а также ядерная физика, которая вызвала у студентов КФУ особый интерес. Юные исследователи не упустили возможности посетить занятия, в котором одновременно принимают участие несколько профессоров. Ведь такая возможность выпадает нечасто. Анна Шеймуратова, Аделия Мухамедшина, Руслан Урозаев, Универньюз. А теперь познакомимся с самыми свежими новостями Рунета в нашей традиционной рубрике веб News. Химики КФУ получат МЕКО-грант правительства Российской Федерации. В число лучших вошли проекты Кристофера Шика, который в Химическом институте имени Бутлерова будет руководителем лаборатории по проектам а также работы профессора Бориса Соломонова, ведущего научного сотрудника института. По Волжской академии спорта и туризма состоялась студенческая регата 2016. В соревновательной программе по грибным видам спорта приняли участие студенты Казанского федерального университета. Гидромедцентр Татарстана предупредил об ухудшении погоды. По данным синоптикам, по республике ожидается туман, усиление ветра, вероятно сильные дожди. Популяризаторы науки — это люди, которым не безразлична судьба научных открытий. Это люди, которые умеют приворожить к науке. С помощью чего им удается возбудить интерес общества к науке, поделились редакторы ведущих научных порталов и журналов.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 Пока вся страна ждет русского перевода последней книги «А уже не столь юном Майя Гарри Поттер и проклятое дитя», студент КФУ уже перевел бестселлер на татарский язык. О том, с какими трудностями столкнулся Айдар Шахин, узнаешь в нашем следующем сюжете.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 Например, дом Слизерина, дом Гриффиндера, я оставил также, То есть, у меня Гриффиндор юрта, Слизер Юрта. Это, это уже я сделал на основе того, что так.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 Лишь в конце работы мы обычно узнаем, с чего нужно было ее начинать. С вами были Универньюз. Пока.